Всем доброго времени суток! С вами Надежда и канал Мое Хобби. Я уверена, что многие из вас слышали о таких милых и приятных вещицах, как лоскутные открытки. Было время, когда ими обменивались друг с другом любители лоскутного шитья, и я была в их числе. Мы посылали друг другу по почте маленькие открыточки, сшитые из ткани своими руками. Самое интересное было в моменте неожиданности, ведь никто из нас не знал, какую открытку он получит. Открытки шились из самых разнообразных материалов. Они были любых форм и расцветок, и совершенно на любую тему, на ту, которую выбрала сама лоскутница. И сегодня я хочу сшить такую открыточку, которая выглядит в форме окошка. Шить ее очень просто, сейчас я покажу из чего она состоит. Это кармашек своеобразный, в который для формы вставляется обыкновенный листочек картона, вырезанный по размеру открыточки. Такая открытка с картоночкой внутри прекрасно держит форму и будет украшать. Любую полочку или шкафчик рукодельницы. Моя открытка будет примерно 10 на 15 сантиметров. И сейчас я для нее вырежу шаблончик. Для основы я возьму белую ткань, а для самого окошечка вот такую вот светло-коричневую с различными разводами. Отрежу примерно по размеру будущей открытки. Теперь я обведу окошечко изнутри и аккуратно его вырежу. Я вырезаю без припусков на швы. Все готово. И теперь мне нужно придумать вид за окном. Я решила, что это будет лето. Сначала мне нужно небо. И поэтому я взяла вот такой кусочек ситца, на котором есть красивые облака. И выберу сейчас подходящий фрагмент возможно вот этот вдалеке будут цветы и поэтому я попробую сделать вот такой цветочный лук хочу чтобы вдалеке росло дерево и я вырежу его вот из такого кусочка бязи теперь я поищу для него удобное место так чтобы это дерево красиво смотрелось из окна. Возможно, это будет вот так. И теперь мне нужно всего лишь окончательно вырезать детали, приложить их на свое место и посмотреть, как будет выглядеть мое окошечко. На передний план я решила пристроить еще вот такой небольшой зеленый кустик. Теперь я просто вырежу все эти детали. Я немного скруглю линию по контуру цветов, чтобы было более естественно. И теперь соберу картинку. Небо, цветочный лук, дерево и кустик. Кустик я решила убрать. Потому что теперь в окошечке видны две прекрасных розочки. Чтобы детали крепко держались, я приклею их на флизелин. Теперь на основу я положу фон на фон окошечко а вот так будет выглядеть лоскутная открытка теперь мне нужно прошить на машинке швом зигзаг дерево и край цветочной полянки Для изнаночной стороны я возьму однотонный лен и подогну по нижнему краю. Подошью на машинке. Я накладываю окошечко на фон и подходящими по цвету нитками прошью все окошечки на машине. Для более плотной строчки я прошила окошечко по два раза и прогладила его. А теперь мне нужно вырезать точные размеры будущей открытки. И я воспользуюсь для этого шаблончиком. Сейчас я нижнюю часть окошечка тоже пройду двойной строчкой зигзаг. А сейчас я соберу открытку. На изнаночную сторону я положу а, лицевую сторону. Совмещу так, чтобы подшитый край внизу был миллиметра на два короче лицевой стороны. Я обрежу подкладку по размеру открытки. И последнее, что я сделаю, я прошью плотным увеличенным швом зигзаг несколько раз э, три стороны открытки. Левую, верхнюю и правую. Низ я оставлю незашитым. Туда я вложу картон. Чтобы края открытки были более ровными, я решила сначала прошить прямой строчкой и только потом уже строчкой зигзаг. Вот такая открыточка с летним окошком у меня получилась. Для того, чтобы она крепко стояла и не сгибалась, осталось только вырезать из картона прямоугольник нужного размера и вставить его в кармашек. Вот так. Надеюсь, моя лоскутная открытка вам понравилась. И теперь вы легко можете сшить что-то подобное. Спасибо за внимание и до новых встреч!